Всем привет! Год назад в СМИ появилась информация о новом романе Ани Лорак. Публика догадывалась, что новый возлюбленным является бывший муж Татьяны Решетняк, саунд-продюсер Егор Клеп, пишет издание Теленеделя. Однако официально Ани Лорак не подтверждала эти отношения. Разговорить удалось Кате Асачей в рамках программы «Светская жизнь». Женщина подтвердила, что у Каролины, по иронии судьбы, у ее землячки и Егора, Роман, более того, пара живет вместе. «Он не крутил, он крутит Роман и дальше. Они живут вместе, рассказывает артистка. Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся, можем вместе пообедать, поужинать. Это не есть табу». Также телеведущая решила расспросить певицу, знает ли сын об отношениях отца с другой женщиной, на что Таяна ответила утвердительно. Более того, мужчина предлагал сыну поехать с ним и познакомиться с новой семьей, однако мальчик отказался. «Сын знает абсолютно все», — говорит Таяна. Когда Егор приезжал, он говорил сыну, «Давай я тебя заберу с собой на пару недель, познакомлю тебя с Софией, дочкой Ани Ворок». Я его отпускала, говорила, «Если хочешь, то езжай к отцу, потому что это его новая семья, и ты имеешь полное право тоже с ним находиться, точно так же, как и ты со мной». Но он не очень горел желанием куда-то с отцом лететь, и мне сын сам говорит, «Мам, я же с отцом вижусь очень редко». Он мне как не отец, а тот, кто меня сделал. И он все это понимает, говорит, я хочу тебя беречь, хочу быть с тобой. А если я уеду, ты останешься одна, кто будет за тобой смотреть и охранять? А вот на вопрос Кати Асачи, возможно ли домашнее насилие в новой семье Егора Глеба, собственно, из-за чего певица и развелась с супругом, Таяна ответила, что не в курсе, чужая семья – потемки, возможно, там все по-другому». Может, Егур изменил свое отношение к женщинам? Вырос?